Специалисты Института социально-философских наук и массовых коммуникаций завершили работу по обновлению содержания дисциплины философия, реализуемой на всех направлениях подготовки в бакалавриате. Рабочее название обновленной дисциплины Философия технологии мышления. Ее содержание полностью отвечает формированию компетенций, закрепленных за философией в действующих федеральных государственных образовательных стандартах. И вот в обновленных вот этих ГОСах, три два плюса. В списке компетенций номером один стоит, специально вам цитирую, способность выпускника осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач. Согласно решению руководства КФУ планируется в течение двух лет осуществить переход к реализации обновленной дисциплины философия во всех основных структурных подразделениях. Новый курс философии, он уже будет предполагать, что... Судья не просто осваивает некоторый контентный материал, просто что-то запоминает, он вырабатывает определенные навыки действия, определенные компетенции, то есть приобретает готовность к некоторому действию. Это действие может быть связано с какими-то суждениями, в том числе ценностными, моральными суждениями, осуществлением некоторых выборов в том числе повседневных и повседневной нашей жизни, как правильно совершать моральный выбор. Разработка философского курса, обучающего технологии мышления, один из проектов, реализуемых в КФУ с 2019 года, в сотрудничестве с видным отечественным философом Петром Щедровицким. Он известен как автор философской концепции, где во главу угла поставлена методология. Одной из особенностей его школы является значительный опыт применения теоретических идей на практике, в том числе в управлении педагогики. В этом проекте мы планируем разрабатывать отдельно э, различные умения э, точнее методы совершенствования умений э, работы с разными типами информации разными э, видами того что можно вообще сделать с информацией